Что может пойти не так, если вы сделали самовольную перепланировку в квартире? Во-первых, таким образом вы нарушаете законный порядок согласования перепланировки. За это предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей. Во-вторых, это затраты на переделывание ремонта. Суммы могут доходить до десятков миллионов, из которых штрафы лишь малая часть. В конце этого видео я расскажу реальную историю, как человек собирался срочно продать квартиру, но не смог из-за самовольной перепланировки. Ему пришлось потратить много денег и времени на ее узаконивание и повторный ремонт. Чтобы узнать подробности, досмотри видео до конца, а пока я расскажу, что делать, если у вас самовольная перепланировка и как ее узаконить. Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании Реалпроект. Давайте начинать. Девиз «Квартира моя, что хочу, то и делаю» в реальной жизни не работает, а наоборот приводит к проблемам, в первую очередь финансовым. Но если вы уже сделали самовольную перепланировку, я расскажу, как ее узаконить. Первым делом необходимо обратиться в проектную организацию за консультацией. Это нужно, чтобы проверить сделанный ремонт на соответствие нормативам и таким образом понять, можно его узаконить в текущем состоянии или придется переделывать. Если в ремонте нет нарушений, проектная организация может разработать проект перепланировки в точности по нему. Затем этот проект необходимо подать на согласование по стандартной процедуре. Если специалисты проектной организации найдут нарушения в ремонте, все усложняется. Например, одно из частых нарушений – это расширение кухни на часть площади комнаты, устройство санузла над кухней соседей, выполнение проема в несущей стене без предварительных расчетов или, например, такие вот чудеса. Если нарушение есть, нужно разработать проект перепонировки в соответствии с нормативами, а затем подать его на согласование по стандартной процедуре. Когда согласование получено, ремонт придется переделать в точности по проекту. Я описала идеальный сценарий у К сожалению, так получается не всегда. Согласующий орган имеет право отказать согласовать готовый ремонт, потому что в законе эта процедура не прописана. Если это произошло с вами, есть вариант пойти другим путем, который, кстати, прописан в жилищном кодексе. Для этого придется обратиться в суд. По решению суда, выполненный ремонт можно сохранить, если он сделан по нормативам и ни для кого не представляет угрозы. В меня через суд нет ничего страшного. Мы этим занимаемся и регулярно получаем положительные решения. Какие последствия могут быть, если не узаконить перепланировку? Первое – это ответственность перед законом. Размер штрафа составляет от 2000 до 5 миллионов рублей. Второе – большие затраты на повторный ремонт, если самовольная перепланировка сделана с нарушением нормативов. Третье – проблемы с продажей квартиры или другими операциями с ней. Это случаи, когда планировка квартиры в выписке ЕГРН не соответствует с фактической. А если планируете купить квартиру в ипотеку, банк не пропустит сделку. Четвертое и самое главное, в квартире с самовольной перепланировкой опасно жить, особенно если при ремонте затронули несущие конструкции, особенно если это сделал предыдущий собственник и вы об этом ничего не знаете. Стены и перекрытия могут в любой момент обрушиться. Теперь давайте расскажу о реальном примере, с которым мы столкнулись на практике. К нам на консультацию пришел собственник, ему нужно было срочно продать квартиру, покупатель уже нашелся. Перед сделкой собственник заказал выписку ЕГРН, в ней планировка квартиры отличалась от реальной. Мы узнали, что 10 лет назад он сделал перепланировку, а в выписке ЕГРН, которую он получил, отображена старая планировка от застройщика. Почему так случилось? Собственник утверждал, что согласовал перепланировку и сделал ремонт в точности по проекту. Все верно. Проект перепланировки он согласовал, ремонт сделал, только вот от следующих этапов согласования отказался. А именно, не ввел квартиру в эксплуатацию после ремонта и не зарегистрировал перепланировку в Росреестре. Когда собственник пришел к нам, ремонт уже нельзя было узаконить. Но почему? Мы заказали поэтажные планы и увидели, что за прошедшие 10 лет сосед этажом выше успел сделать перепланировку в своей квартире, но в отличие от собственника довел процесс до конца и зарегистрировал ее в Росреестре. Получилось, что по документам санузел соседа располагается над коридором собственника, что не противоречит норму. Но в реальности санузел находился над кухней, и виноват в этом не сосед, а сам собственник, потому что в свое время не довел процесс согласования до конца. В результате собственник не смог продать квартиру. Ему пришлось потратить много денег и времени на переделывание ремонта, а затем на его узаканивание. Итак, еще раз перечислим шаги к узаканиванию перепланировки. Обращаемся в проектную организацию. Узнаем, соответствует ремонт нормативам или нет. Если соответствует, подаем проект, получаем согласование и проходим дальнейшие шаги по стандартной процедуре согласования перепланировки. Здесь плюс в том, что сам ремонт переделывать не нужно. Если проектная организация обнаружила нарушение в ремонте, процедура такая же, как я описала выше. Но за исключением, что после согласования проекта обязательно переделать ремонт в точности по проекту. В законодательстве прописана возможность узаконить сделанный ремонт, если он выполнен по нормативам и не создает угрозу для жителей. Да, нужно заплатить штраф, но на практике, как мы узнали, намного больше придется потратить на переделывание ремонта. Но самые плохие последствия связаны с тем, что в такой квартире небезопасно жить. Помните, что самовольная перепланировка представляет угрозу каждый день для вас вашей семьи и всех жителей дома что касается затрат на переделывание ремонта не стоит сразу впадать в панику специалисты проектной организации в которой вы обратитесь за консультацией могут найти способ как устранить нарушение нормативов с минимальными изменениями ремонта и с небольшими затратами денег и времени например если вы расширили санузел на часть площади где у соседей снизу находится кухня можно организовать на этой части встроенный шкаф что допускается по нормативам на этом у меня все Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.